Всем привет! Вы смотрите телеканал форума «Свободная Россия» и сейчас у нас немножко необычный эфир. Мы будем говорить больше о юридических деталях, уже проходящей сейчас в России мобилизации. И у нас в эфире Алексей Табалов, основатель и исполнительный директор автономной некоммерческой правозащитной организации «Школа призывника». Правозащитник, юрист, магистр права. Алексей, Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, первый вопрос понятен, его задают сейчас многие, пытаясь разобраться, что же происходит сейчас. Все-таки частичная мобилизация, как это сказал Путин, или полная, что подозревают многие. Вы знаете ответ на вопрос о том, кого именно все-таки сейчас мобилизовывают, какие категории граждан? Ну, во-первых, я хочу сказать, что нужно перестать уже придавать значение тем словам, которые говорит власть частичная, не частичная, война, не война, спецоперация, не спецоперация, будем вводить, не будем вводить войска. Вот это все уже не имеет никакого отношения. И верить словам представителей власти, но ну, это дело неблагодарное. Значит, те 300 тысяч, о которых заявил Шойгу, но ну, это сейчас для успокоения вам вброшено, чтобы вы успокоились, и сидели и не паниковали, что и за вами тоже придут, но ну, придут за всеми. Так, приду за всеми. но вот Сегодня вроде бы по рано утром появились разъяснения Министерства обороны, в которых оно как бы сузило круг тех, кто может быть призван. Хотя как посмотреть? Вроде бы речь идет о том, что призываются рядовые запасы до 35, ну и так далее. Там несколько категорий, максимум, там, по-моему, старшие офицеры до 55. Это действительно так или есть информация о том, что все-таки хватает всех подряд? Ну а что вы думали? Министерство обороны скажет, нет, мы призовем всех, и все пойдете на фронт, и все погибнете. Нет, они, конечно, делают для успокоения такие штуки, что частично призовем, не всех, это только малая часть, да вы успокойтесь. Вот а пойдут первые категории, которые в запасе находятся, а все остальные подождут. Практика говорит об обратном. Уже первый день, по-моему, или два дня, который идет у нас в мобилизации, показывает, что забирают всех подряд без разбора, не глядя на то, что там говорили Тойгу, Картополов или другие там, представители власти. До кого военкоматы могут дотянуться, кого могут схватить, кого могут разыскать, тех и забирают. Поэтому умные люди берут машины, берут билеты и уезжают за границу. Угу. То есть, если человеку, допустим, 40 лет... Или 45, или 38, например. Это не значит, 20, он рядовой запас. И, это... и даже 20, если он прошел срочную службу. То есть это не значит, что его не призовут сейчас. Ни у кого, никто сейчас не может быть в безопасности и быть на процентов уверен, что его не призовут. Ну, есть такие люди, они просто поименованы чуть ли не буквально пофамильно в. Закон о мобилизационной подготовки и мобилизации. Это очень ограниченный перечень людей, кому предоставлена отсрочка от мобилизации и возможность вообще освободиться от мобилизации. Да? Стоит ли напоминать об этих людях? Мы лучше, это... конечно, лучше напомнить. Я, например, не знаю. ну Во-первых, это люди забронированные. И, как правило, это чиновники всех мастей, это работники... Предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность, инфраструктуру деятельности государства и общества. А, кто кто персонально в эти забронированные списки входит, определяет правительство своими секретными документами, вы никогда об этом не узнаете. И все идет согласование на уровне руководителей этих организаций. Они должны подавать эти списки в военкомате, согласовывать в военкомате и вносить нужных людей в эти списки. Во вторую очередь, это опять же, Депутаты Государственной Думы Совета Федерации, как лучшие люди страны, да, они не подлежат у нас мобилизации. Есть право на отсрочку по семейным обстоятельствам, если у вас четверо детей там или беременная жена и три ребенка, или у вас есть близкие родственники, за которыми требуется уход, постоянный уход. Да? Вот вы По этим условиям вы можете получить отсрочку по мобилизации. Ну и, конечно, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане с категории годности «Д». Это, как правило, инвалиды, либо граждане, имеющие тяжелую, тяжелое заболевание. Также не призываются, имея временную отсрочку от мобилизации, граждане с категории годности Г, временно не годен. Такая категория годности обычно устанавливается для проведения обследования, лечения или реабилитации после воздействия внешних факторов, травм, проведения хирургических операций и тому подобное. Вот. И тут главный вопрос, вот немножко отвлекусь, а потом вернусь тем, кто еще не подлежит, что вот эта годность к военной службе по состоянию здоровья, она должна определяться в ходе медицинского свидетельства. Но ни один документ по мобилизации не содержит даже понятия медицинского свидетельства, не раскрывает порядок его проведения то положение о призыве по мобилизации, которое есть, из которого, в с которым сейчас проводится мобилизация, вообще не содержит этого понятия. Хотя там в тексте указано, что в состав призывной комиссии по мобилизации входят врачи, проводящие медицинское свидетельство. То есть из всего из этого можно говорить, что призыв на военную службу по мобилизации без проведения медицинского свидетельствования незаконен. И все граждане должны это понимать и знать и требовать как минимум его проведения, а как максимум оспаривать решение о призыве на военную службу без проведения медицинского свидетельства в судах. Возвращаясь к тому, кто не подлежит мобилизации, не подлежат мобилизации граждане, имеющие судимость по за тяжкие преступления. Но я думаю, что мало кому эта статья поможет. Тяжкие и особо тяжкие, да, наверное? Да. да, да, да. А вот сразу Но возникает и... вопрос, судимость погашенную, непогашенную, вот человек выходит из мест лишения свободы, он подлежит, уже не подлежит, как это выглядит? Ну, по общему принципу, судимость погашается в течение какого-то периода времени после отбытия наказания, если я не ошибаюсь. То вот пока этот период не иссяк, я тут могу в этом моменте ошибаться, я не специалист по уголовному праву, но если эта судимость не погашена, то его не могут призвать. А вот когда она полностью погашается тогда и снимается, тогда гражданина могут призвать. Но вот Могу сказать, что мои знакомые из Москвы сообщают, что в Москве уже приходят повестки людям, которые недавно освободились из мест лишения свободы, я думаю, что еще с непогашенной судимостью и ни много ни мало отбывавшие наказания за терроризм, например. То есть даже таких пытаются сейчас отправить на войну. Но это лишь подтверждает наши слова в начале передачи о том, что... Несмотря на все заверения Шойгу, Картополова, Министерства обороны и кого бы то ни было, будут брать всех, кого можно забрать. И не будут, по большому счету, следить за там, наличием судимости. Какая разница, вас кинут на фронт, вы там погибнете. Кому, да кому это интересно, что там с вами будет. Вот. А вот с другой а, стороны вопрос. Да, это задача... Лично каждого человека защищать свои права и настаивать на, на соблюдении закона, если закон гарантирует ваши там, отсрочки. А вот с другой стороны, если зайти, у нас огромное количество подследственных в стране они вообще подлежат призыву или нет? Насколько я понимаю, нет. И вернее, так, на, в законе про них ничего не говорится, наверное, да, подлежат. То есть пойти, как некоторые ну, я, говорят, конечно, украсть. Я, я, я не специалист в уголовном праве, я тут этот, этот момент я вам не проясню, тут надо читать. Но насколько я понимаю, в законе нет прямого, прямой отсылки к, к этой ситуации, поэтому, наверное, теоретически подлежат. Вопрос тоже от зрителей, от наших, который мне заранее поступил. Скажите, пожалуйста, какие есть пути для того, чтобы официально и законно уклониться от этой мобилизации? Никаких. Вот. Это если коротко, коротко отвечать. А Если говорить предметно, то за, в уголовном кодексе не содержится такого основания, как отказ или уклонение от призыва по мобилизации. То есть, в принципе, если вы получили повестку на мобилизацию и за нее не пришли, и по ней не пришли, вы можете получить... Максимум только административный штраф от 500 до 3000 рублей. Но это пока, да? Никакой уголовной ответственности к вам применено быть не может. Но вот если вы получили повестку или не получили, но пришли в военкомат, в отношении вас принято решение о мобилизации, а вы потом перед отправкой на поезде сказали, ой, нет, я не хочу, и сбежали, то вы тем самым уже совершили уголовное преступление, как минимум дезертирство или самовольное оставление места службы, потому что на вас уже распространяется статус военнослужащего. И вас уже будут судить с учетом тех поправок, которые были недавно приняты государственной в уголовный кодекс. То есть главное не попасть в военкомат. Правильно я понимаю? Сейчас главный принцип не получать повестки, не ходить в военкомат. Это хотя бы вас, ну да, может быть, вы заплатите штраф, но это хотя бы на какое-то время вас убережет от призыва. На полгода, если вы будете судиться, на год, не знаю, за год может многое поменяться, и кто знает, что там случится дальше. Есть еще одна возможность, теоретическая больше, как можно... Торпедировать возможность вашего, вашей мобилизации, это реализовать право на альтернативную гражданскую службу. Значит, статья 59 Конституции, напомню, гарантирует любому человеку замену военной службы на альтернативную гражданскую, если прохождение этой военной службы противоречит его убеждениям. Конституция – закон прямого действия, это хорошо, но ä, право, закрепленное в ней, должно быть регламентировано на уровне подзаконных актов. Такой закон – об альтернативной гражданской службе, есть для обычного призыва. А вот для случая мобилизации это, это право никак не регулируется. И механизмы реализации этого права не прописаны ни в одном законе. То есть, с одной стороны, у нас есть право на Конституции, с другой стороны, у нас нет механизма реализации этого права. Однако это не запрещает гражданам добиваться этого права. И законы, И Верховный суд говорит, что это право должно быть реализовано, даже несмотря на отсутствие законов. Если хотя бы еще в нашей стране, хотя бы еще минимально делается вид, что законы соблюдаются, то таких граждан не могут, граждан, которые подали заявление на замену военной службы на АГС, не должны призывать на военную службу. Конечно, в 100% случаев они получат отказы от военкоматов, от призывных комиссий по мобилизации. Но это не значит, что вас заберут. Вы должны подавать иски в суд, оспаривать в судах. Суды дело долгое. В конечном итоге все выльется либо в решение Верховного суда, либо в решение Конституционного суда, либо может быть какой-то особо продвинутый судья сам своим решением примет решение о том, что до, до создания закона, который регламентирует вот этот процесс реализации права на альтернативную гражданскую службу во время мобилизации, вас не могут призывать. Я вот боюсь, ну, что, есть... это, что это невозможно на практике, потому что, вот, представьте, вы приходите в военкомат, вы подаете это заявление, вам отказывают, и тут же вас сажают и отправляют на сборный. Вы действуете в лоб, вы проявите, включите немножко фантазию и хитрость. Вот всем военнообязанным мужикам я бы рекомендовал сделать... Который, которым грозят мобилиз, грозит мобилизация, сделать как минимум два документа важных. Первое – это нотариальная доверенность на своих родственников, близких, друзей, не знаю, юристов, с помощью которой вы можете передоверить право представлять ваши интересы во всех там судах, органах госвласти, ну, везде решать ваши вопросы. А второе – это завещание, как ни странно. Вот. И, и в этом смысле доверенность как раз поможет вам лично не подавать заявление об ГС в э, военкомат, а сделать это вашему доверенному лицу. Но в крайнем случае вы можете отправить э, такое заявление об ГС почтой ценным письмом с описью уважения. Но ведь с другой стороны человека, который проходит альтернативную гражданскую службу, по идее могут отправить и в зону боевых действий или нет? Вот проходить эту гражданскую службу можно там? Если сейчас, а я не сомневаюсь, что эти оккупированные территории, проведя референдум, они будут включены в состав России, то да, они фактически становятся территорией России, и такие граждан могут направить, в том числе на альтернативную гражданскую службу, на эти территории. Да, это возможно. Но это долгий процесс. Альтер реализация самого вот этого направления на, на альтернативную гражданскую службу, это как минимум полгода занимает в обычных условиях. Я не знаю, как это будет реализовываться сейчас, потому что, как я уже сказал, нет механизма реализации. А пока его нет, реализовать это невозможно, но и призвать вас невозможно. Тут такой правовой тупик получается, и этим нужно пользоваться, этим нужно воспользоваться если тем, кто хочет остаться на свободе. Как я говорил, остаться на свободе – это уже не красное словцо, а это вот реальность. По поводу повесток много вопросов поступает, потому что мы видим, что повсюду эти повестки вручаются, они вручаются и у метро, и по месту работы некоторым, некоторым по месту жительства, и даже останавливаются автомобили экипажами ДПС, и какие-то люди вместе с ними пытаются вручить водителям повестки. А когда ее можно получать, когда ее не стоит получать, и когда ее нужно получать? Как, бы, как можно разграничить эти вещи? Ну, давайте по порядку. Как я уже сказал, лучшая стратегия сейчас не получать повесток и не ходить в военкоматы. Вот, вам повестку насильно, не вру, не в, не, ну, не мог, нельзя вручить насильно повестку. Вы все равно должны как-то ее добровольно принять. Вот Не принимайте ее. Максимум, что вам может грозить, это штраф от 500 до 3000 рублей. Это не такая большая сумма в сравнении с тем, что вы можете потерять жизнь да, на войне. Теперь к повесткам. Значит, повестки могут вручать сотрудники военного комиссариата. Если вас останавливают на улице, ну, поинтересуйтесь, что это за лицо вам вручает повестку. Какое-то удостоверение должно быть хотя бы, да? Дальше. Это могут делать работодатели и администрации учебных заведений. И это могут, быть, это могут делать сотрудники полиции. Вот, они могут, вот эти три категории могут вручать повестки. Все остальные люди, они не являются полномоченными лицами. А, еще могут вручать представители органов местного самоуправления в тех населенных пунктах, где нет военных комиссариатов. Вот еще эти люди могут вручать повестки. Все остальные... Не, там, я знаю, что в Москве сейчас сотрудников ЖКХ привлекают к, к, к вручению повесток. Вот не имеют права. Сотрудник ЖКХ отвечает там за двор за канализацию, а не за вручение повесток. А если повестка приходит по почте, нужно ли ее принимать? И можно ли ее не принимать? Э -э Хороший вопрос, потому что единственным законным способом вручения повестки является повестка, вручение повестки лично под расписку. Вот, вот это должны знать на зубок все. Никакие иные способы вручения незаконны. Очень часто встречается ситуация, когда людям звонят из военкомата и говорят, ой, приходите к нам в военкомат, получите повестку. Вот Не надо самим бежать в этот военкомат за повесткой. Военкомат должен бегать за вами, найти вас и вручить в эту повестку. Самим в эту петлю голову сувать не надо. А, значит, да, часто повестки бросают либо просто в почтовый ящик, либо в суют в дверь, но это все лично не вручается. Там нет вашей подписи за то, что вы ее получили лично. Это просто фильки грамот, такую повестку можно выкинуть, забыть про нее и не вспоминать. Если вам присылали повестку почтой, ну, тут есть особенность. Если про просты, простой почтой, то тоже это не значит, что вам ее вручили. Можете выкинуть и забыть про нее. А вот если вы пошли заказным письмом и вы расписались там в уведомлении о вручении, ну, строго говоря, можно доказать, что вы эту повестку получили и вы оповещены должным образом. они. Хотя законом такого мероприятия тоже не предусмотрено. То есть Поэтому лучше все-таки как минимум уточнить у почтальона, что там внутри да. все-таки, да? Да, да? Ну, тем более, письма заказные, они отслеживаются, и можно посмотреть, от кого а, поступило вам это письмо. Если из военкомат, ну, наверное, не стоит его получить. Наверное, не стоит его получить, да. В связи с повестками хочу сказать еще одну важную деталь. Проверяйте, прежде чем идти по повестке, или прежде чем даже ее получить, проверяйте, что написано в этой повестке, как она составлена. То есть должны быть имя и фамилия отчество указаны, должен быть указан домашний адрес ваш в повестке, должен быть указан серийный номер повестки, потому что это, любая повестка должна быть зарегистрирована в книге учета и выдачи повесток в военкомате. Должно быть указано время и дата явки, цель обязан, должна быть указана. Внимательно смотрите, какая указана цель для явки в повестке. Цели могут быть самые разнообразные, в том числе и незаконные. Закон устанавливает, что в повестка может вручаться только на одно мероприятие. Вот, например, по, в случае обычного призыва да, граждан на военную службу, обыч, военкоматы грешат тем, что пишут сразу, вы вызываетесь там на проведение медицинского свидетельства и заседание призывной комиссии. Вот это незаконно, это не соответствует положению призыва на военную службу. Должно быть либо медицинское свидетельство, либо призывная комиссия. Есть такая формулировка для уточнения учетных данных. Получить эту повестку означает, что вы сами бежите в военкомат задаваться. Вот это значит, что военкомат с вами хочет сделать что-то плохое сразу. Это сигнал. Не нужно идти по такой повестке. Даже если вы ее получили лично, ну, заплатите штраф от 500 до 3000 рублей ничего не страшно. В принципе, штрафы можно и даже и обжаловать, и мы это успешно делаем, потому что военкоматы не научились правильно оформлять протоколы административные и постановления. Если вы в течение 10 дней там, увидите, что они составлены с нарушениями, вы легко их обжалуете через суд. То есть, если есть возможность нанять юриста, грубо говоря, и самому временно куда-то переехать, чтобы юрист занимался с военкоматом этими вопросами, то лучше это сделать, да? Ну, если у вас есть на это средства, да, если вы найдете свободного юриста сейчас, то да. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти люди, работники военного комиссариата, которые имеют право вручать повестки, какими они обладают вообще полномочиями при этом вручении? Можно ли, например что называется, просто нагло взять и пройти мимо них, сказать, что я вообще не знаю вас, зовут меня не Петя и до свидания. И я не буду вообще с вами разговаривать. Задерживать они не могут каким-то образом, принудительно это делать. Да, значит, в случае с повесткой по, на мобилизацию, в принципе, можно ее не подписывать и отказываться от подписания, потому что за это не предусмотрено никакой ответственности, как я уже сказал. А вот если вы отказываетесь от получения повестки для обычного призыва, тут вы можете попасть под уголовное дело. Потому что Верховный суд в своих разъяснениях говорит, что отказ от получения повестки может расцениваться как умысел на уклонение от призыва на военную службу. И вот здесь надо быть осторожным. Если, вам, если вы призывник, а не запасник, и если вас включают повестку на призывные мероприятия, то... На, от ее подписания отказываться не стоит. Лучше ее обжаловать в военную прокуратуру или в суд. А если я вообще не хочу с ними разговаривать? Вот идут мне навстречу некие люди и говорят: вы. Не там... разговариваете? Да я говорю, да, не, не хочу с вами разговаривать. До свидания. Ну, не разговаривайте. И быстро том, иду, иду. И, и быстро иду по своим делам. То есть, в принципе, так тоже можно поступить. Можно? Хорошо. Вопрос тоже от зрителей уже чуть более жесткий, чем предыдущий. Что можно посоветовать тем, кто готов любым способом косить от мобилизации? Вы знаете, мы долго думали эти два дня о том, что же можно посоветовать такого, но не придумали ничего, чтобы гарантированно спасал от мобилизации. Наверное, самым таким действенным способом является просто выезд за границу. Потому что за границы вас не, не, не, не возьмут никак, ни при каких условиях, даже если и возбудят уголовное дело э, за что-нибудь. Эм, так что вот только этот единственный гарантированный, гарантирующий случай. Все остальное это может снижать риски или может оттягивать э, ваш призыв по мобилизации, если на вас есть планы, но полностью исключить невозможно. Я уже вначале говорил о возможности подать заявление на альтернативную гражданскую службу. По нашему мнению, вот этот, вот этот прием, он максимально может затянуть процесс мобилизации вашей, и максимально долго вы можете оставаться не непризванным. Все остальное, но ну, если только там сбежать в лес к бабушке Агафьи, какой-нибудь, но готовы ли вы там какое-то время жить в глуши, без связи, без э, общения и так, чтобы вас в конце концов не нашли? Ну, а если переехать в другой регион, например? Если приехать, ну, ок, отлично переезжайте, но сейчас в каждом регионе будут усилены меры по выявлению уклонистов, так называемых. Я, я не гарантирую, что сотрудникам полиции не дадут право Проверять документы у всех и каждого первого встречного на улицах. По-моему, уже происходит это. Поэтому вы... Просто переезд в другой регион вряд ли вам в обозримом будущем поможет. Ну, краткосрочно избав... а убежать от глаз своего военкомата, да, вы можете. А что будет дальше? Какие... Как дальше будет жестить наше правительство, никто же не знает. Хорошо, наконец, такой вопрос. Если человек решил стать сознательным отказчиком от военной службы, и он понимает, что он, видимо, идет на уголовку, что ему сейчас грозит? Что значит понимает, что идет на уголовку? И уголовка, возможно, лишь в случае призыва на военную службу. Вот вы пришли в военкомат, да, сами пришли в военкомат, неважно, по повестке, без повестки, пришли в военкомат, прошли эти призывные мероприятия, либо медицинское свидетельство, либо осмотр, либо вас просто запихали и куда-то на сборный пункт и приняли решение о призыве вас на военную службу, вот с этого момента на вас распространяется статус военнослужащего, и вы с этого момента, если уйдете, сбежите, то совершите уголовное преступление. Пока вас не призвали на военную службу, в отношении вас никакого уголовного дела заведено быть не может. Но если все-таки доставили и человек говорит, я не буду просто, ну ни в какую. Сажайте меня, делать, не хочу. Либо вы принимаете сознательное решение сесть в тюрьму, либо вы бежите так далеко и так быстро, что за вами не успевают. Пока других ответов у меня нету. Ну и мы должны понимать, что все стремительно меняется. И то, что происходит сейчас, видимо, завтра и послезавтра может быть уже что-то другое, как я понимаю. Это правда. Это те, правда. те же облавы, мне кажется, это мы не удивимся, если увидим их просто на улицах городов, так как это было, например, в так называемых ДНР и ВНР. А скажите, пожалуйста, что известно сейчас? Вот у вас есть какая-то, например, ваша статистика, что сейчас происходит с мобилизацией? Обращаются ли к вам люди за помощью? Ну, а чего они хотят? Нам оборвали все телефонные звонки, наша горячая линия перестала работать от перегрузки. Мы сейчас консультируем только в наших социальных сетях, в мессенджерах и вот по другим подобным каналам коммуникации. Вау, обращения огромные, мы не справляемся, наши коллеги не справляются. Ну что мы видим? Мы видим именно массовость мобилизации в том по, по той картине, что складывается, да, и что призывают, пытаются призывать всех без разбора, что у людей паника, и что люди вообще не знают законов, и страх перевешивает разумные основания какие-то у людей. Вот эта картина такая складывается. По, по, по, дать какую-то вам статистику, сколько призвано или сколько там отправлено, но мы не обладаем такими ни ресурсами, ни полномочиями и не знаем этой картины. Спасибо большое за этот разговор. Дорогие телезрители, с вами был Данил Константинов Алексей Табалов, основатель и исполнительный директор автономной некоммерческой правозащитной организации «Школа призывника». Поэтому, если у вас возникнут вопросы на эту тему, я думаю, что вы можете обратиться к коллегам Алексея, если они, конечно найдут возможности, время в нынешней горячей обстановке, заняться вашим вопросом. Большое спасибо и всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.